Бам -бам -бам -бам -бам -бам -бам. Как мило, что вы все же до сих пор что-то пытаетесь понять для себя. Ну что ж, сегодня мы поговорим о том, что, пожалуй, во все времена привлекало и олицетворяло всю человеческую радость и асность в момент своего первого упоминания или появления. Впрочем, следующий... Ролик. Я по настоянию своей космической жизни и бубна сделаю про лекарственные травы. Вы же не любите таблетки да? Ну, мало кто знает, что те наборы трав, что продаются в аптеках, ну хотя бы как минимум безвредны. Хотя давайте пока оставим всю эту гомеопатию на следующий раз, если, конечно, захотите. Мотивацию я пока особой и... не наблюдаю. И, и, и все, неважно это, не важно. Возвращаемся к нашей теме сегодняшней. Все же смотрели Гарри Поттера? Да ладно, все, точно, определенно все смотрели Гаречку потного, потому что во многом этот бред алкогольвицы имеет под собой вполне себе логичные красивости. Помните речь Северуса Снейпа на первом занятии? Я не ожидаю, что вы будете в состоянии оценить красоту медленно кипящего котла с его мерцающими парами, изысканную силу жидкости, которые пробираются по венам человека, околдовывая его разум, порабощая чувства. Я могу научить вас, как развить по сосудам известность, приготовить славу и даже заткнуть пробкой смерти. Если вы, конечно же, отличаетесь от того стада твердолобых тупиц, которых мне обычно приходится обучать. Красиво, да? А тема нашего сегодняшнего монолога... Алхимия. Давайте опустим ранние и описание разных реакций, потому что из алхимии родилась текущая наука химия, так или иначе. Вас же интересует конкретный и вполне конечный результат. Это философский камень и эликсир жизни. Да? Да-да-да. Вы не поверите, но даже во всезнающем интернете можно найти вполне себе рабочую последовательность приготовления этого самого философского камня. И нет, вы не найдете точных описаний всех ингредиентов среди алхимических трактатов, и, пожалуй, это правильно, потому что часть из них вполне себе ядовита. Проблема в том, что, пытаясь повторить, все этапы великого делания гермеса трисмегиста вы напортачите хотя бы тем, что у вас будут чистые ингредиенты. Поэтому да, если для опытов вам понадобится сера, придется ковырять ее прямо с селитрой из ближайшего вулкана. А например, вытапливать из киноварий. Не делайте этого. Не пытайтесь сварить философский камень дома в чайнике. Это опасно для здоровья. Наверняка поэтому части изгредиентов вам будут и недоступны. Впрочем, скептики же сейчас разорутся. Да но ну вас и ваши интернеты, там ничего нет, да бред от сивой кобылы, никаких философских камней и эликсиров в жизни не существует. А потом окажется, что из всех этих скептиков и крикунов никто, ни один, даже не пытался эти опыты повторить. А я скажу, древние трактаты ведь совсем-совсем не врут. Да, они насмехаются над невеждами, пытающимися найти двойное или тройное одно в мистических скрижалях элхимических трактатов. А процесс-то на самом деле очень прост. Только это вот как, например, с порохом. Все знают, какие ингредиенты для него нужны, а вот как их соединять, в каких пропорциях и с какой последовательностью, уже нет. Но! Вы же так хотите золото! Поэтому... Ничего не делая, ждете, что какой-то талантливый алхимик, у которого под задницей находится шикарная химическая лаборатория, сделает вам ваш такой желанный философский камень или эликсир жизни, покажет вам, как это все делается, объяснит все на пальцах, и вы будете купаться в роскоши и жить вечно. Ну и алхимику самому чуть-чуть дадите, чтобы он не расслаблялся. Ведь свинец от золота отличается всего одним Электроном. Я понимаю, раб не хочет становиться свободным, он хочет стать рабовладельцем. Это нормально, и это единственная причина, по которой вам никто и никогда не даст ни на камень посмотреть, ни эликсира понюхать. Потому что ну это же эксперимент, это же время, это же расход. А ведь горькая усмешка приготовления квинтэссенции философ рассуждений. В том что с процессом может справиться и витеклажка. Правда, еще в советское время. Сейчас на таком уровне химию, к сожалению, не преподают. Главное, не перегревать и иметь терпение. И да, как обычно получается, секунды и миллиграммы отличают лекарство от яда. Но я же предлагаю вам всего лишь карту. Правда. Теперь вы видите этот путь? Да-да, он хорош там просто много, много колючих кустарников. Инайпи, и найти ту самую заветную тропинку будет очень просто. А ведь она там еще и не одна. Впрочем, тем, кто верит в свои силы и хочет изобрести лекарства от всех болезней мира, могу дать маленькую подсказочку. Раньше на нашей планете был немного другой состав атмосферы. Я не люблю генетику, но если немного покрутить вентиля и понаблюдать... Думайте, думайте, думайте, думайте! шаманом Бомбо!